Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о наших ошибках выращивания орхидеи полинопсис. Вот у меня три орхидеи. Вот такой вид они имеют. Вот. И у всех трех есть одна ошибка. Эти орхидеи длительное время росли без поворота как Одной стороной к солнышку. Вот с этой стороны солнышко было. И орхидея тянется сюда. Растение не разворачивалось. Вот. И видите, листик так. Ложится уже орхидея. И это тоже вот так. Листик к солнышку идет. Тоже со временем, если выпустит еще, тоже ляжет. Вот эта орхидея вот таким образом стоит к солнышку тоже она уже укладывается что же нам делать в то время когда наши орхидеи не цветут у нас как раз благоприятный период развернуть их другой стороной иначе ваша орхидея со временем полностью уляжется и потеряет некоторую декоративность потом будет переворачиваться будет неудобство в уходе, вот такое маленькое наблюдение. Так что, когда ваша орхидея только формирует цветонос или отцвела, вы поворачиваете свою орхидею в другую сторону к солнышку. Но, когда уже сформированы бутоны, старайтесь не менять положение орхидеи, потому что многие говорят, что Фаленопсис способен сбросить бутоны. До свидания. Кому было полезным видео, подписывайтесь на мой канал.